что данным стволом можно не просто распылять струю воды, но и регулировать угол распыления струи. Ствол РСК-50 полностью сделан из алюминия. Длина ствола 35,5 см. На входном отверстии ствола расположена стандартная пожарная гайка Богданова 50 диаметра, благодаря чему стол быстро и герметично может соединяться с пожарными рукавами или пожарным оборудованием. Также у входного отверстия расположен крановый механизм, с помощью которого можно изменить ширину струи. Предусмотрено три положения – распыление струи, компактная струя, перекрытие. С нижней части расположено крепление для ремня. Далее идет механизм, который позволяет менять угол распыления струи. Механизм имеет резиновую оплетку, благодаря которой –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 головка рукавная ГР-50. Данными стволами, как правило, комплектуют пожарные автомобили, пожарные шкафы, а также стволы РСК-50 часто применяются в хозяйстве, так как данный ствол имеет высокую прочность и позволяет не только распылять струю воды, но и регулировать угол распыления. Связаться со специалистами компании Евросервис вы можете, позвонив по любому из наших телефонных номеров,